В данном уроке давайте выясним понятие брокер это ваш друг или враг при торговле при нахождении на биржевом рынке то есть брокер это посредник который предоставляет вам доступ к бирже предоставляет возможность вам купить или продать определенные акции облигации деривативы брокер это коммерческая организация то есть брокер хочет заработать денег ваша задача тоже заработать денег но ваши задачи и задачи брокера, они совершенно различные. Вы зарабатываете на том, что вы купили дешевую акцию, и она начинает расти в цене со временем. Брокер зарабатывает, во-первых, на размерах вашего депозита, но уровень заработка брокера, он завязан на процентах от вашего депозита. И разные брокера называют разные цифры, но приблизительно как минимум нужно иметь вам на счету около 3 миллионов рублей, чтобы брокер вышел так называемый уровень безубыточности. Брокер теряет на том, что он сначала ищет вас как клиента, тратит время на маркетинг, открывает вам счет, регистрирует вас, предоставляет вам доступ к терминалу. И все это сплошные расходы-расходы. И он должен ждать того уровня, когда вы, ваш депозит дорастет, например, до ну скажем, возьмем условно эту цифру, 3 миллиона рублей, и тогда ваш бизнес, то есть ваши вы как клиент начнете приносить брокеру доход вот этот уровень безубыточности вполне возможно что для большинства клиентов в принципе недостижим большинство счетов у нас в россии открываются очень маленькие счета и эти счета имеют копеечные там размеры там по 10 по 50 по 100 тысяч рублей вот эти все клиенты которые имеют небольшие счета и совершают очень мало сделок они все для брокера убыточные Единственное, чем может брокер отбить свой убыток, это тем, что он будет зарабатывать на вашей комиссии. Вот этот заработок комиссии – это второй источник дохода вашего э, брокера. И поэтому задача брокера – стимулировать вас к более активной торговле. Для этого он будет предлагать использовать различные методы. Он будет вам звонить, предлагать различные структурные продукты, то есть покупка каких-то деривативов, акций, облигаций по тем э, алгоритмам, которые он предложит. И он заинтересован, поскольку быстрее купить затраты на вас как клиента, будет вас максимально стимулировать увеличивать размер депозита. Но это, к сожалению, зависит не от брокера. А вот увеличивать комиссию, стимулировать вас совершать более активную торговлю, он будет. Ваша задача просто спокойно к этому относиться и следовать, придерживаться своих целей. Вы, как клиент, особенно если у вас будет пока небольшой капитал, вы будете убыточным клиентом для вашего брокера. И нужно это просто понимать и принять как должное. Конечно, брокер ничего с вами сделать не будет, не будет вас там специально вам открывать позиции и закрывать. Просто вы будете для него невыгодный клиент. Любой частный, э, частное лицо, как инвестор, пока он не достиг определенного уровня размера депозита, он для брокеров убыточный. Брокера зарабатывают на крупных клиентов, размера которых депозиты исчисляются десятками миллионов рублей, а иногда и долларов. И, соответственно, зарабатывают на вашей комиссии. Ваша задача – минимизировать ваши потери. Комиссия убивает, будет убивать вашу торговлю. Вы даже можете угадать направление движения рынка и правильно купить, но вот эта вот постоянная покупка, продажа может на нет сводить все ваши попытки. Поэтому… Как говорил Орен Баффет, лучшее время для инвестиций навсегда. Если у вас хорошая компания в вашем будет портфеле, или хороший, понятно, портфель будет правильно сформирован, старайтесь совершать как можно сделок меньше. Особенно это касается зарубежных рынков, где частенько комиссия, является некий, есть фикс комиссии, минимальной комиссии, которая с вас берут, берется. Если у нас в России там, при покупке акций, для, на небольшие суммы очень выгодно покупать. Там очень маленькая комиссия и там берется процент от, от сделки. То за рубежом там фиксирована есть минимальная комиссия. Но мы будем говорить тоже о брокерах, которых эта фиксированная комиссия минимальная. Нас интересует самый выгодный брокер, который берет самую низкую с нас комиссию. В любом случае, даже если вы совершаете мало сделок, надо стремиться, чтобы это, эти все издержки были минимальные. Поэтому никогда не ведитесь на брокерские приложения, на различные услуги, на различные структурные продукты. За все это он будет с вас брать какую-то дополнительную плату. Все, что он вам предлагает, вы вполне в состоянии реализовать самостоятельно. Надо только приложить к этому изначально некие усилия. В следующих уроках продолжим изучение нашего курса.